друзья всем привет рад видеть вас на канале сегодня делаем интересный проект который планировал сделать за пару дней а по итогу растянулся на пару недель на столе лежит профтруба 40 на 40 и изначально решил сделать ступеньки к своему дому накидав разметку отправляю всю трубу под ленту для распила на заготовки для точного размера и плотной стыковки шлифую края и убираю все заусенцы. В работе у меня аккумуляторная болгарка на 125 диск от компании Ryobi. У меня это базовый инструмент для домашнего мастера, так как достаточно всего лишь иметь пару аккумуляторов и зарядное устройство а потом просто докупай тушки инструмента и расширяй линейку возможностей. Более подробно рекомендую ознакомиться в магазине все инструменты и следить за сочными акциями. С помощью них можно отлично урвать инструмент по хорошей цене, а более подробно все ссылки будут в описании. Тем временем на столе уже появилось еще больше трубы, так как решил добавить выступ шириной 45 сантиметров. Тем самым увеличить крыльцо, а то вечно не хватает места. Из двух заготовок по полметра свариваю длинные ноги длиной 2,80. Вставляю перемычки для усиления, примерно каждые 90 сантиметров. Добавил тройку опорных ног и приварил опорный кусок трубы 40 на 20, который будет закрепляться за террасу. Следующим этапом пошла сборка лестницы. За подсказки по удобству ступеней, Хочется сказать большое спасибо Мишке с канала Hardwood, но как я не крутил размеры, в итоге все равно промахнулся, но об этом чуть позже. По плану ширина ступеньки 31 сантиметр, под ступенник около 17 сантиметров. Приварив будущие ступени к основанию на расстоянии полметра, понял, что взял многовато. В итоге отрезал и приместил на метр двадцать. На этом решил заканчивать работу и начал красить металл. Все подсохло, но понял и пошел дальше. Решил сделать небольшое ограждение. Снова в магаз, снова за металлом, поставил столбы и приварил ограждение. Сначала хотел сделать из дерева, поэтому столбы тоже уже покрасил. Это был, кстати, уже второй заход с краской. Ну и глядя на лестницу и понимая, что выглядит неполноценно, Снова поездка в магаз за металлом и была куплена труба 25 на 50 для перелин. Прогнал их через станок и согнул в одинаковый угол. Ну и на столе, кстати, уже появилась валюта. Надо же как-то немного украсить крыльцо. Четвертый или пятый раз сварка и также покраска изделия. ступени дел. из доски 40 на 150 сухой строганый напилил в размер метр двадцать хоть доска и золотая но не идеально плоскости плавают и тут нас выручит фуговальный станок в мастерской у меня станочек варьеру w109 d у меня он уже стоит пару месяцев и отлично помогает делать заготовки и строгать доску шириной аж в 150 мм. Как-нибудь сделаю ролик и расскажу поподробнее. На станок оставлю ссылку в описании, а мы тем временем приводим доску в порядок. Подровняв все плоскости, затем шлифанув заготовки, стал покрывать краской с воском. Пока сохнут заготовки, разметил отверстие и засверлился сверлом на 6 мм. И пошел монтаж крыльца. Промазал полиуретановым герметиком и закрепил уголок. Далее прижал крылечко на свое место и закрепился через фасад в доску 50х200 на, на глухари с шайбой в 180 мм. Сами ступени и подиум из доски также сажал на полиуретановый герметик и закреплял на саморезы. Подступенник закреплял задней части, так как промахнулся с размером, и доска не встала на свое место. Ну и, наконец-то, итоговый результат. Так, друзья, я решил концовочку записать вживую, потому что, ну, во-первых, сильно устал, плюс вот этот проект я сначала... Ну как сказать сначала я хотел сделать просто ступени до да, по-быстрому за пару дней то есть сварить покрасить и сделать более менее удобные ступени чтобы плюс по-быстрому сделать ролик да. потом после ступени думаю блин площадка маленькая надо ее удлинить в итоге удлинил площадку то есть все конструкция готова я уже нес ее примерять прикручивать потом думаю блин нужны будут поручни но не из бруска же делать потому что мало ли брусок все-таки не небезопасно металл пожестче ну плюс ребятня бегает в итоге решил сделать поручни, да, сделал сначала только крыльцо, потом думаю надо окантовку, сделал окантовку, потом думаю просто поручни некрасиво, в итоге сделал еще валюту. На самом деле валюта у меня уже год лежит, вот эти узоры, просто я делал один проект и промахнулся с размером, поэтому она осталась. А какие нюансы? А, нюансы, во-первых, кто делает лестницу сразу увидит, что подступенник, подступенник, как он там называется, я закрепил с задней стороны, потому что я немножко промахнулся с размером. То есть надо было брать все-таки 190 доску шириной, да, и ее уже подгонять на циркулярный пиле, то есть распускать, чтобы она встала спереди. А, поэтому у меня оказался большой просвет. Также я подумал, что подступенник этот спрячет вот эти отверстия трубы, то есть встанет сюда. Но получилось так, что что-то как-то что-то пошло не по плану, поэтому я его закрепил сзади, чтобы если нога соскользнет, хотя бы уперлась с него эти отверстия придется закрывать пластиковыми заглушками где-то у нас летит самолет вертолет надеюсь вам не мешает второй момент который вот этот как бы поручень который под наклоном да он красивый аккуратный но я уже ногой зацепился за угол то есть можно ободраться поэтому тоже надо будет купить заглушечки, либо вообще какие-то такие крышечки которые оденутся на них то есть вклеить их чтобы для безопасности а так, в принципе, друзья, нюансов, в принципе, больше никаких нет. То есть лестница получилась довольно жесткая, то есть устойчивая. Все посадил на полюритановый герметик. В принципе, я почти под 100 килограмм, там 90 где-то с чем-то. Я хожу, все нормально. То есть, в принципе, можно стать как бы и двоим, и троим. Пролет у нас получился метр двадцать, Доска сороковка, две штуки. Обработано все. Краской металл 3 в одном, То есть хорошая красочка Далее у нас сами ступени Тоже обработаны, все отшлифовано Все покрашено Притянул к террасе на болты Притянул террасе на глухари 160 по моему через шайбу То есть в принципе все окей Меня результат полностью устраивает То есть можно смело Дай... Вот так Присесть Давать нагрузки то есть все окей, все держится крепко, монолитно, все хорошо. Ну а вам, друзья, спасибо за просмотр, поставьте лайк, если считаете проект удачный, пишите комменты, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, потому что я пока все это делал в свободное от работы время, то есть снимал какие-то моменты, скажем. И всем рекомендую подписаться на телеграм-канал, друзья, много движухи, идет много интересных кадров, скажем так, прям весь с полей. Разные тематики, самоделки, стройка, лайфстайл, жизнь, приколы, ржач. То есть, ну, всем рекомендую. Весь контент быстрый, который можно отснять прямо здесь и сейчас, я сейчас публикую туда. Потому что Инстаграм отвалился, ТикТок отвалился, Дзен остался так плавающий. Хорошо веду канал «Сделай сам» о стройке, о строительстве дома, участка. То есть, тоже, кому интересно, залетайте. Ну и «Домашний мастер», то есть, соответственно, это мой самый главный канал. То есть, единственное, что проекты получаются сложные. И не так часто получается выпускать видосы так что вот так всем хорошего настроения всех целую всех обнимаю я пошел отдыхать потому что сил затрачено немерено еще раз спасибо и пока пока